Компания G.G.Trop устроила свой шоу-матч, куда позвала 5 блогеров по CSGO, ну а также состав Compute. 10 человек были распределены рандомным образом и получились 2 состава. Это Горячая Моли и Краб Гейм. Я не знаю, кто придумал название, это не мы. Состав первый — это Нафани, Интерс, Бритва Плей, Хоббит и Эвелон. Состав второй — Шира, Донбасс, Ленстоп, Аксель и Шок. Да, последний это я. Мы сыграли BO3, Dust 2, Мираши Инферно. Что из этого получилось? И до какой карты мы дошли вы увидите в этом ролике? Ну а сейчас самое главное, я. Не верил в это, но меня в этой катке называли клатчером. Серьезно, клатче выиграл я достаточно. Поэтому вам будет это интересно смотреть. В этой катке я попадал. Ну а также обращение мистеру Кевстоннеру. Я шок. Победитель. Парни, кто вам понравился на первой карте? Интерс. Не, мне шок понравился. Шокс. Шок, шок, шок, шок. И кстати, это моя первая катка 5 на 5 в этом году, потому что я был все это время в Дубае, откуда записал ролик с компьютерным клубом. Если кто-то хочет это посмотреть, он уже на канале и в подсказке вот тут. Так, вот, вот тут. Да, вот. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал, если вы тут впервые, либо это забыли сделать. Поставьте лайк, если вам понравится ролик. Ну а также в комментариях вы можете написать, кто из этих составов заберет сегодня победу. Напишите это сейчас, пока нет спойлеров, пока вы сами себя не будете обманывать. Ну что ж, полетели. Пока мы смотрим за выходом Crab Game. На... Длину. длину. Да. Под флешку на яму у нас там занята тачка, ну и на фане, который уже несется в мидл Тай, чел. Тай испанский. М машина. Машина, машина убила. О, хорош, вот это жестко. Второго, давай туда его. Зади, зади, зади, лом. Оставлю. Да. А, Гендр. Момент для Акселя, один против четверых. Ё-ё-ё. <реклама> а -а -а -а! Это тоже достойно, достойно. Ладь гол, ладь гол. Надевай шапку. Я ему убью, обещаю убью. Я не задержал обещания Это слишком жестко Идет таксель, Но снова бомба, интерзон не пропускает Тимоха, кстати, сегодня хорош Статистику мы посмотрим чуть позже Но видно, что Интер заряжен. Да не повод сдаваться. Найс, пошел Вау, так красиво было Хорош, ребят, Найс, найс, найс Отлично, работаем Я могу ну, открыть лонг, я могу лонг открыть Да, да, да, да, передайте, побрось, поброск Перекидываем, перекидываем А, давайте а, О, 10, Я 10, пошел, 1, 2, 2. я его убью Упорим Сори, сори, не видел его Нормально, нормально Эрик, да шайк, Я красный Пикает И, авик сидите. Побел Хорош Хорош, Эрик Ну это же кэп, он может выйти с прицелом сюда, нет а -а -а. Странно, что Аксель не прыгал с ножом, Стонер, ты бы прыгнул? Конечно да? Это шоу-матч, правильно? Да. Но они, Братан, они же просто киберспортсмены, они не думают об этом и Машина Лоу, лоу, лоу, лоу один Убил его убил. Машина, еще, украли ШКТ, Скаут или Широ, как же ты хорош, на фане! однако дает четкие размены, момент один в один Шок против Нафани Не знаю почему, мне кажется, Генриф Да! Круто! Без шансов. Вот так вот. Шок. Тащит важнейший. Четвертый раунд. Вот а -а -а. Сильно сильно. Близко. Найс. Nice. Хорош. А -а -а. 10-5. Именно с таким счетом, пока побеждает команда Горячая Молли. Стофанья красный. Ай-яй-яй! Серега просто прячется. Прекрасно, кстати, он Вадима слышит. Бэмс! Уволен Эвилон! Здорово. Отъехал. Такой он тип, смотри. Ну что, будет ждать или все-таки надо смещаться? Время 25 секунд. Конечно, можно и пофаниться, но так можно и раунд слить. Не, на просто уходит шифтами, контролируя Сити, оставляя по минимуму шансов господину Шоку. Это, Оо! Поэтому... Ой-ой-ой! Третий клатч мистера Шока. В этом матче, ну ты и да, всё. ты да, да, понимаешь, типуля, разогрелся. Это Б. Б вышел, да. Б вышел, очко, очко. Иду, иду, иду. Да убили. тебя. Берю я. Найс. О, о. Найс. <свят> Найс, лучший краб гейм. Вот так, седьмой раунд они выигрывают. И с этого момента с Кринти начинается камбэк. Легендарное возвращение легендарных Крабов. Бераш? Бераш, да. Да. Бераш, ребят. Кидай твою флешку налево. Раз, дай, дай. раз, и два. <связывая> <связывая> Хорошая флажка <злочка> залетела, Эрик. <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> Но как бы я не топил, не болел, не потел за крабов, все-таки они не вывезли эту борьбу. На Дасте она стала для них последней. И поздравляем Нафанию его подопечных с победой на первой карте. Папе, кто вам понравился на первой карте? Интерсп. Не, мне шокс понравился. Шокс. Шок, шок, шок. Урэв. Урэв. Шок. Да. Ну, да. ты че, против Нафании таких три клатча дал именно против него. Ты че, очень сильно? Горжусь. Шок, ты красава. Небольшая реклама интеграция Мы на сайте GG Drop. И, господи, я нашел такую фичу интересную. Доступные мне кейсы. То есть, я теперь не буду видеть кейсы, которые дороже моего баланса. Какая. Поверхностная идея, но которой еще нигде не было бы серьезно? Кстати, я выбил э, 300 рублей только что Вы вообще не сделали редизайн этого сайта Я, конечно, иду сейчас против ТЗ, но, господи, какие вы они красавчики Ну, согласитесь, сейчас, если учитывать весь этот дизайн Это реально красиво, это гораздо лучше, чем было Так, давайте откроем кейс-шок э, пять раз Тратим 1000 рублей и получаем 1145. Ну а также я э, уточняю, что у меня есть промокод, который вам дает 20% к пополнению. Это шок 20. Такие вот дела. Ссылочка на сайт и промокод есть в описании. Ну а мы идем дальше. Посмотрим, поглядим. Третья карта, если она понадобится, будет Инферно. Но для того, чтобы мы до нее дошли, нужно, чтобы Крабгейм сейчас взяли волю в кулак или в свои клешни и, конечно же, выиграли. Выиграли карту Дэймми у нас у меня пошла раскидка. Кидай флеш. Прикиньте. Кинул флеш. Давайте. Уже давайте. один есть, нормально, все, работаем. Скамейка вроде. Firebox живой. А -а -а -а -а. Ребята, просто переезжают здесь на КАМАЗе своих соперников. 1-0. Уби можешь убить на лавку залезть? Я могу смог, дать, и мы пройдем Ну давай. Фарк. Блять. Трехочковая. Найс. В районе телевизора у нас находится шок с Альком. но он уже последний после того, как потеряли Шира. И ой, вот сейчас шоком может случиться беда в этом раунде. Ну, в смысле, не В смысле, с горячей моли сейчас может случиться беда. Это же шок в клатче остался. Посмотри только. На а нахуй. Ой-ой-ой. Йоу, минус два по шорту. Но возвращается обратно. <свист> а, -а, -а ч <свист> ⁇ <свист> Да ебр, <ебрзота! свист> Как это было близко? Ай-яй-яй. <свист> может <свист> быть, может быть, тоже в ответку 5 АВП? Давайте. Я согласен. Погнали. Хорошая идея. Эх, я не убил. Хорош. Хорош. Хорош. Хорош. Ну, а, на Но, кстати, если это... он тебя сейчас увидеть, ну, это ГБЛ. Ну, вот... No. Но... Аксель. Это, кстати, был ноузум. No Бритва на шорте. На него спрыгивает Шира. Отличное попадание. 5 авиков в атаке работают. Что вы теперь скажете, хейтеры? Крабы берут пятый раунд. Пять этот. 10-5, счет первой половины. Ну и, наверное, ничего удивительного для наших аналитиков в этом нет. Я все еще рассчитываю на третью карту и победу. Краб Гейм. Хороший шатшот, Хороший Красавчики да, просто красавчик. лучшие. Дамбас, шелк и аксель. Причем тут две фармилки и дробаш. Ха -ха. Боже, Дамбас понимают тупо типов. Дамбаза. А, нет, черт там его подводит. 10-7. Да-да-да. Хорошо. Так, Найс. Хорошо. Да, кон. Кон на окно. Под тобой, О, под тобой. Уходи, наверное. Найс, давай. Ну, давайте посмотрим, чем все это закончится. Но, скорее всего, действительно это 2-0, и до Инферно, ну, вряд ли смогут дотащить крабы. Хотя, ты знаешь, я всегда верю, там, знаешь, в камбэки, там, 0-15 не проблема, но в данном Стой. случае, ну, наверное, это будет непросто. За белым, за белом Хорош. Бомба. Вас тут же был. С Дамазон. Не перестреливай. 14-11. О, все-таки еще не все так плохо. Еще я. Чего? Медл убил. Яма, да? Любит ковры ходить. А? Да, хорошо. Изи, изи. ток. У меня двое. Убил. сам Найс, найс, давайте, четырнадцатый. 14-14. И это возвращение. Крабгейм очень хотят отыгрывать а, третью карту. А, щедрости. А пока Донбас принимает яму. Перестреливает второго. Минус Нафаня, минус хоббит. Я уверен, дом... еще и третьего. Это же что-то не четвером за этим ящиком. Все, выход коннектора. Найс. Nice. <laughs> Вся nice. команда, просто. Шира, однако, на Стерсе. Просто взять сейчас, уйти на Инферно. Пол, без шансов 16-14, Крабгейм сравнивают счет по картам и нас ожидает сайдер под названием Day Inferno. Поздравляю. <соцентричный> <соцентричный> Пацаны булочки расслабили. Это классика. Вот этот 14-15 раунд это всегда переломный момент. Всегда. Если ты ну, булочку чуть-чуть ну, расслабишь, то залетит. Да. Поэтому надо быть аккуратным. Блин, наверное. 15, 15, 15. Ап в атаке, решают пушить центр. Здесь у нас Вилон вместе с Интерзом. Два против одного размен. Сзади уже идут. Хорош. Ну, это твоя, твоя. Поля. Хороший. Лучший просто царь во дворцах ворвался. Это Эрик Шоков, друзья. Прямо сейчас на ваших экранах он делает историю. Историю крабов. О, о. Крабовую историю. Я меня я, я... Да, я? Первый раз флешка Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Раундов ребята будут вспоминать эту ситуацию, как мы его не задушили. Ну, опять же, там все на опыте. Идут на... Реза, режут Эволона. Лоу. Где Лучки. Очень серьезно, дали энтри, сыграли три банан, перетянулись, уже играют 3-2, uh, находясь в большинстве Под и... Под Хорош. Ну, шок, конечно, хорош. Это открытие сегодняшнего шоу-матча. Да, не очень смотрится на записи уже. Я ведь не подобрал, я выкинул Go. Тихо. Развалил одного, второго. Ну смотрим, интерс. Но скобчик хороший, пытается снять плент. Так он два тащит. Понимаешь? Ну, а вроде не профильный для него девайс. Он пытается все таки поймать эту шару. Горобы, рабы, рабы. Убил грабы. Горобы. Оу! еще есть. Ну и сколько минусов? А, НТ. НТ Аксель, но Юз Пинтерзе оказался сильней. Брэй. сорян. Шира забирает, его 10-5. Кош сделал. Яма. ТНЧП, ТНЧП 7. А че похот! Хорош. Хорошая попытка Вадим, почти победил. Чуть-чуть не повезло. Эх, какая досада, блин. Но он сильный. он, я говорю, он его нельзя выиграть в плачех, он не победим. Один банан, да. А второй бомбу ставил, по идее. Церковь стоит справа. Нифига, ты пуху Нормально. Блять. Валяются. Выход это была разводка, не успевает. 13-7. Горячая Молли делает историю. А, то есть у них нету? А что за трюк? Я запускал. Ну, он убегал на банан, кинул молик и не побежал дальше, а просто стал за уголочком. Хорошо. Они смог дать? А не смог? Красный пидец. Просто не стреляй, не стреляй, не, стреляй в нем. Проходи в наглую вообще на ножа. Третья карта, как это Best of 3 заканчивается победой команды Горячая Молли И вы все-таки, господа, оказались правы Вы ставили на эту команду с самого начала А я нет а, Закончилась а, карточка Я хотел бы немножечко сказать и Мне очень грустно и обидно, что мы опять проиграли я, Очень давно я не выигрывал Я совсем потерял это чувство победы Мне кажется, мне нужно сыграть какой-то а, Турнир на северах, чтобы вообще понять а, Что... Такое победа и какие эмоции можно испытывать Но ничего, я уверен, что это не все просто так Значит, я недостаточно хороший И недостаточно я еще достоин побеждать Это случится когда-нибудь, если я буду продолжать стараться И делать что-то для этого Победы нас ожидают. Сейчас просто черная полоса. Реально черная полоса. Ничего не забираем. Сколько было роликов? Все просто не так. Все просто мимо. Это уже честно раздражает, Такое чувство, что я полнейший какой-то лох в КС. Но. На это есть причины. Это абсолютная правда. Спасибо тебе за то, что ты досмотрел этот ролик. Если ты не следишь за мной в социальных сетях, то я веду только две. Это Телеграм и Инстаграм. Есть ссылочки в описании. Ну, а также предлагаю тебе посмотреть ролик из Дубая, где час игры в PlayStation стоит 700 рублей. Всем желаю спокойной ночи, хорошего дня, либо хорошего вечера. самое главное, приятного аппетита. Всем пока, друзья. Спасибо, что были со мной.